Смотрите, девчонки еще строят у нас. <решит> Кошмар. Смотрите, что у нас на полу творится. Мамай прошелся, да. Да, Мамай прошелся у нас здесь. Приборку сделала с утра. В итоге все а -а -а. то же самое. Ну да, да, да. У нас Амина одела вещи, так и бегает в них. Да? Смотрите. Это вот каждый вечер они вот так орут. Это ужас. Это дурдом. Да, девчонки. Мама кино включила. Старый, старое кино. Тр Трактористов включила. Эхо Тв называется. Ага. Потому что они мне ничего не дают смотреть. Елочка, да. Тима Сипал. Что такое, Далин, я, думают, что вот мы, смотрите, вот там комната есть Да, они все со мной сидят Они всегда со мной сидят да Ой, да Туфли валяются, карандаши на той стороне валяются Здесь они вот собирают вот эту башню какую-то, башенку она у них падает, и они смеются на всю катушку, на всю квартиру. А потом перед сном, когда мы спать ложимся, они начинают как с гиппопотамом бегать. Я говорю, тише, после 10 нельзя шуметь. Они один фиг бегают. Ну нет, потом они прислушиваются, конечно, уже тишина. Я вот такая... Короче, мне не переключать их. Включаю телек, мультики смотрят и засыпают. Дурочки. Ай, кошмар Что вы творите, девчонки? Что, кино закончилось, что ли, мое? Трактористы, все, да? Так, мы сейчас с Давидом сходили э, в подвал Занесли с ним компот Яблочный Потом Грузи наши Классные, смотри, даже ничего не вздулась, а баночка вообще классно смотрится. Вот перчик здесь. Я хочу сделать картошку сегодня и а с друзьями Я говорю, Давид, давай грузь занесем. Давай, говорит. И огурчики. Вот этот салат, который сейчас протру эту баночку. Тоже не вздулась. Все хорошо сохранилось. И картошку занесли. Сейчас буду готовить. Вот я грибы э, открыла. Давид чеснок начистил мне и полила маслицем. Получилась вот такая классная с картошкой Вкуснюшка. Грузди, Понюхать. Ой, смачно пахнет. Ну вот картошка. Сейчас будем кушать, ужинать. М -м -м. Так, всем привет, друзья. Сегодня я продала резиночки. Сейчас подождите, девочки. Давайте расскажем, что у нас вначале с Аминой Что произошло Что плачет у нас Аминочка Красная шапочка оделась У нее Новый год уже Ага Ну что, друзья, я продала резинки Сегодня на 1000 рублей И, ну, сходила я К вечеру Это Давиду Давид просил мороженое дешевое А девочки у меня кукурузные палочки заказали Давай, вытаскивай вот комасики, да, они сладкие, очень вкусные. Ага, да, хлеба вкусные. не было, два батона взяла. Угу. Там аккуратно, только не уроните. Это чай. И Дешевый чай молоко, взяла, нам пойдет, мне пойдет. Ага, у детей есть свой фруктовый чай. И, ой. Ну, Это творожники. И Кушать. еще вот такие решетные молоко опять. Да, молоко взяла. На, подерж... На ужин готовить. Да, вы покопалась, и я буду манку сегодня варить. Ладно. Манку будем кушать. Ага. О, блин. А -а. На, подержи-ка. Подержи. Вот, нет, вот за камеру саму держи. За эту камеру держи. За камеру, вот. А мы вот и пилаем кукузей и палочки. Да. Вот вот. да, <смеш> а я покажу мою маму. Вот Амина. Маска моя. Дай, Амина, что там у тебя попало? Ну, показывай нам. Показай. Какой сюрприз? Вон тебе мороженое взяла. Покажи, Амина, покажи. А ну, давай, <смешный> открой. Татуировки? Да, Давай посмотрим. А вот так Давай блокнотик какой-то. О, нифига себе. Давай полистаем, посмотрим, что это. Там. Так, цветочки, как мама и любит, да? Мама, я пока подожди, подожди, сейчас полистаю. У, это это татуировки? Так. Да? Так. Только многое. Ничего себе. Ну давай теперь тебе. На, Опять тебе Опять мне. Опять тебе. Э, Дирочка там. Ну сейчас тарелочку перекинем. Какие-то тутуловки. Мама тела тутуловки, дай меня. Так, сейчас Димара а куда покажет. Вот ну, мама это не рисовать. А мы себе тебе что-то. Это... Ой, Дедарчик, Дедарчик, папа. Вот Ничего себе! Кому Индеец! Да, поменяйтесь, Динаре эту дай, а Динара тебе... А Амина тебе... А это... У, запуталась. Вот. Им самый Давай, тот. Давай, На давай. куколку индейца откроем. Вроде для девочек игрушка. Откройте, так вы. Ой, да, это моя. Давай. Твоя, твоя. Давай, открой. Открой. открой. Это... Так, Динара тебе приклеит. Для девочки индейец жопа попался. Смотри. С, с этим. К... Камачаки? Камачаки. Как называется? -то? Это да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, сейчас да, да, да, да, да, молочный. да, молочный, да, да, да, с капустой и с картошкой. Это бабушкин любимый суп. Вначале я кипятила, а, то есть варила на воде, просто в воде капусту, потом картошку, капусту подольше. Затем под конец уже добавила молоко, литр молока и кусочек сливочного масла. Супец просто обалденный получается. Попробуйте, друзья. Кто пробовал, напишите. Да! Давайте. Первый. Я. Ну, давай, смотри. Так, это у Динары. Давай, слушай меня. Повторяй. Ее сегодня Дед Мороз украсил для ребят. Ты повторяй слова-то. Ее сегодня Дед Мороз. Ты не смейся. Давай еще раз. Ее сегодня Идёшь и на тебе молоть. Молодец. Украсил для ребят. И дать и Для ребят. И Ладно, давай на Дарину, не смотри, иди сюда. Ну-ка иди. Мама даже шить перестала. Иди. Ага, ажи. Потом тебе везет. Динар. Я молоть. Давай, сядь сюда, чтобы не прыгать. И и мама будет тебе сейчас это говорить, ты будешь повторять. Ладно, как попугай? Хорошо? Пап, давай. Мама. Давай, что ты сможешь? Ты, ты букву знаешь, Так, давай. Ее сегодня Дед Мороз. Садись сюда рядом. Мама. Не пробегай. Вот это Удинар. Ты все равно не понимаешь. Давай. Ее сегодня Дед Мороз украсил для ребят. Нет, ты повторяй за мамой. Ее сегодня... Её сегодня Украсил для ребят? пять. Молодец. На ней игрушки разные, на веточке висят. Её тут и висят. На ней игрушки разные, на ней... И ней... На ней... И ней... По перекусу. На ней. Игрушки разные. Берем. На веточках висят. И эти хусять. Давай еще раз. И эти хусять. Нет, а ты это? Этот. Как его? А его. Как его? Как его? А вот, ее сегодня Дед Мороз. Ага. Ладно, встает. Смотри, Амина, Амина, мама держит. Не надо, ладно, ладно, я уберу. На ней сегодня Дед Мороз. Чего? Ой, я уже запуталась. А, вот. Фу! Короче, я все, стих и твой, и Генарин все вместе сделала. Один стих, стих будете рассказывать. Ты не трогай, там мамина шитье. Смотри, Амина, слушай меня внимательно. Ее сегодня, Дед Мороз. Смотри, как надо рассказывать. Ты мамина не трогай, пожалуйста. Давай, Амин. Слушай, смотри маму. Смотри на маму. На маму смотри. А то завтра надо рассказывать. Ты Вы не выучите стихи, и у вас Дедушка Мороз не приедет. Будешь учить? Да. Давай. Слушай меня. Ее сегодня Дед Мороз украсил для ребят. На ней игрушки разные, на веточках висят. висят. Давай. Ее сегодня Дед Мороз. Мороз. Повторяй. Ее сегодня Дед Мороз. Ее сегодня украсил для ребят. Да ребят. Украсил, украсил. Украсил. У. Скажи, у. У. украсил. Украсил. Для ребят. ребят. Для. Для. Для. Для. для. Ребят. Yeah.